Мы сегодня, не знаю, разберем успеем все или нет, но мы завтра продолжим. Я завтра буду поговорить про персональный бренд продолжения. Итак, следующий архетип, который мы разбираем – любовник или эстет. Это тоже сегодня все архетипы про отношения, я так понимаю, сейчас у нас порядку. Любовник, эстет – это те девушки, которые… Такой образ Мэрилин Монро, может быть, да? Почему не только любовник? Смотрите, вот путают иногда, что любовница такая роковая – это другой архетип. Это вообще не про это, а это именно эстет. Это человек, который заточен под отношения, под то, чтобы любить другого человека, про то, чтобы понимать другого человека. Роковая женщина она не про то, чтобы понимать другого человека. Это другой архетип, и я вам его расскажу потом, ну, чуть позже дойдем до него. А любовник эстет — это как раз про поиски настоящей любви. Это такие вот женщины, если. Она мягкая, она будет добрая, она будет такая мурчащая, у нее такая природа. Но если у вас этот архетип, он прям его практически нет, ну, то есть по цифрам будет, то не надо свою женственность стараться через это. Это будет неестественно, это будет у вас не так обаятельно, это будет меньше энергии будет вам даваться. И вам, ну, как бы, может быть, мужчины будут видеть, что как-то она врет. Вот. а вам нужно, чтобы вы были настоящие, То есть вашу женственность и сексуальность можно через другие архетипы, через ваши сильные открывать. Ну а если у вас все-таки архетипы любовник и эстет, не просто так эстет, да, это как раз вот про все-все, что с завитушечками, про все, что мягкое, нежное такое, это вот все ваше, если это ваше, да. И вот здесь есть такие только минусы, да, человек может, например, в желании своем ублажить другого, Забывать про себя. Вот есть такие женщины, которые она настолько служит мужчине своему, что мужчина потом начинает по ней топтаться. Вот поэтому здесь надо быть очень аккуратно и осторожно. И мы вот эти все ваши архетипы будем разбирать. Сейчас я так прям по чуть-чуть про каждый, да. А на курсе мы будем разбирать подробно каждый архетип. И каждый из вас мы будем делать именно аналитику вашего вашей структуры личности, ваших архетипов, и как вам себя реализовывать, как вам себя позиционировать, как упаковывать себя для мира и для мужчин, и в чем нужно быть осторожной, какие моменты проработать себе надо. Мы о плюсах и минусах. Это у любовника эстета, это такие страдаются по любви. Это влюбчивые девушки. Это девушки, которые прям они не могут быть без любви, они не могут без партнера. И вот такие девушки вы, наверное, видели, да, что она вот вроде с одним только расстался, а на бац уже другой у нее мужчина тут же. Она только вышла, вот она, вот и все. И тут же она такая, может быть, как Мерлин Монро. Да, вот какой-то, мне кажется, у нее образ как раз. Да, у нее как раз брендик, ее а, такая вот девушка, которая, которая говорит, я даже ничего не делала, а он сам. Вот, а она такая девочка, о ней хочется заботиться. И при этом она сексуальная, она ориентирована на то, чтобы быть в отношениях. Ей постоянно, у нее потребность такая, она не может быть не в отношениях. Если такой человек не в отношениях, этому человеку становится плохо. Вот. И эти люди, они искренне влюбляются в других. Эти люди могут искренне влюбиться в одного, потом в другого, да, то есть это для них, естественно, вот такая природа. Соответственно, мы принимаем себе, что это в вас есть, либо это в вас нету. Если да, то мы себя за это не корим, и мы себе говорим: да, я не такая, я другая. И вот это какая я другая мы себя и проявляем. Итак, следующий архетип у нас шут-артист. Как через него может проявляться женственность? Если мы до этого говорили про э, архетипы славная малопростая девчонка, там как не женственность, простая девчонка проявляется, да, это быть такой простой девчонкой. Простая как две копейки. Некоторым мужчинам нравятся такие девчонки. Если вам говорят, ты какая-то не такая, будь проще, не должна я быть проще. Я такая, какая я есть. А если вы простая девчонка, вам не нужно быть роковой. Будьте собой. И на вас, на каждую кастрюльку, своя крышечка найдется, да? Любовник эстет, поговорили, да, в чем ваша женственность проявляется. Шут-артист. Это девчонки-веселушки, хохотушки, артистичные, позитивные игривые, спонтанные, живущие одним моментом. Это тоже про отношения, но это такие отношения, очень много коммуникаций, они такие все позитивчики. вот И если у вас это сильно развито, то это классно, вообще любой архетип, это классно. вот Если у вас это сильно-сильно очень развито, то вы как раз такая из тех девчонок, которые Легко приходит в любое общество и тут же хиха-ха знакомится с мужчинами, легко сходятся, такие позитивные. Но есть здесь минусовая сторона в том, что люди легкомысленные: как легко сошлись, так легко разошлись. Мы не отциклемся на таких вот серьезных, долгих отношениях. Хотя архетип про отношения. Но про такие легкие позитивные, которые не сильно-то далеко и уходят. Да? Архетип шута, архетип весельчака, веселушки, да, очень хорошо реализуется быть шоу-вумен, вести праздники, быть кто-то может быть блогером, таким позитивчиком. Вот, это те люди, которые легкие на подъем. Вот, и здесь, вот, в таких профессиях, где нужно как раз реализовывать этот талант, у вас все будет легко получаться. Минус какой, да, может быть, что человек этот может уходить в загулы, может уходить во все тяжкие, может загуливать. Это может быть и в алкоголь, и в наркотики, может быть, да, потому что это же туса! Вот, и здесь нужно быть осознанным очень, да, то есть у вас в любом случае это не один архетип, да, и на президиуме личности у нас стоит несколько архетипов, поэтому мы из них составляем костяк вашей личности. Нужно быть... Осознанный в том, чтобы понимать, что у вас тут вот есть такая скользкая дорожка, по которой вы можете скатиться и быть осторожны вот в этих моментах. Вот, вот такие, в общем, девчонки веселые с архетипом шута. есть. Если у вас слабо выражен архетип шута, артистки, то не надо себя корить за то, что вы такая тихая и скромница. Вот у вас другие плюсы, понимаете? Вам не нужно быть этой веселушкой-хохотушкой. И не нужно себе в пример ставить тех девочек, с которыми у вас разные психотипы. Вот. Развиваться нужно в рамках, своей, ну, в рамках не в смысле в ограничениях, а в смысле в своей природе. И развиваться нужно находить в природе, в, в социуме людей, на которых вы хотели бы быть похожими, тех, которые в ваших психотипах существуют. То есть, если вы по психотипу, у вас, например, архетип шута, там по нулям практически, да, то вам не нужно себе в пример брать э, идеал женщины какой-то, да, которая такая вся веселая, прикольная, и потому что у вас будет комплекс неполноценности вырабатываться. Мы наоборот убираем комплекс неполноценности и взращиваем вас стабильную высокую самооценку, а она у вас будет тогда, когда вы будете принимать сто процентов, тотально себя, настоящую, свои сильные архетипы и принимать то, что чего-то у вас природой не заложено и не надо. Следующий архетип родитель – это такие альтруисты на отношения, на заботу и именно на заботу опекать других. Это такие женщины-мамочки, которые будут заботиться о мужчине, будут заботиться о детях. И здесь ну, осторожненько надо быть в том плане, что все-таки мужчину не делать слабым, тем, что вы над ним сильно заботитесь. Особенно если у вас архетип правителя, такой сильной женщины и еще и родителя, то такая это будет. Заботящаяся, сильная женщина, которую мужчина подавит, да? Нужно быть чуть-чуть осторожнее, да, с этим осознанными быть. Если правителя у вас нету, ну, слабо разве, да, но очень сильный родитель, тогда вы будете помягче, конечно, да? Вот, и это мамочки, это нежные женщины. Это в зависимости от того, с какими архетипами сочетается, то будет по-разному выражаться, да? Здесь может быть как раз вот, теневая сторона – это гиперопека, когда задалбливают со своей опекой уже. Вот, и когда им говорят об этом, вам говорят, например, об этом, вы обижаетесь. Но нужно понимать, что человек, который рядом с вами, ваши дети, ваш мужчина будут развиваться тогда, когда вы им будете давать свободу самим что-то делать. Гиперопека человека э, делает ленивым. И человек либо он деградирует, э, либо он начинает идти в протест. Хватит меня контролировать, <говорит>, говорит вам муж или дети, говорят вам так. Это очень сочувствующие люди, щедрые люди, добрые люди. И женщине через это нужно свою женственность развивать. Это женщины как раз не пророковое что-то. Это не про тусовки, когда вам говорят, э, та женщина, которая родители сильно развита, а ей в каком-то тренинге говорят: иди э, в, в тусовку, знакомься с мужиками, иди там собирай контакты, веселись, а у вас другой доминантный архетип абсолютно. У вас для вас это вообще не подходит. Вы про семью и про отношения. А если наоборот, у вас слабо развит этот архетип? Что делать тогда? Ну вот у меня, например, он с. Слабее всего развит. Как, что делать? Ну, во-первых, перестать себя винить за то, что я не мамочка такая. Не, у меня нет потребности прям ухаживать за мужчиной, прям цопельки подтирать. У меня, у меня бесить начинает, если мужчина такое, как бы, хочет такого, да. Я по-другому проявляю свою заботу, я по-другому проявляю свою женственность. Я из своих архетипов это делаю. Я забочусь, но я забочусь не как мамочка. У меня этого нет. У меня есть сын. И как я с ним проявляю, например, да, то, что я мама. Я не люблю вот этого всю сю мусю -му У меня этого нет в природе. Но когда он был маленький, я, так как у меня архетип шута есть, я с ним прыгала и скакала, веселилась, то есть я так себя проявляла, как мамочка. У меня сильный архетип мыслителя, то есть человек интеллектуального ума. Мы с ним читали много книг про науку, смотрели фильмы про науку, то есть все те вещи, которые я, как мама, могу ему дать. Ну а мамочка у меня моя, моя мамочка, его бабушка, она сильным архетипом родителя, она как раз со всех заботливых печет пирожки, что-то еще делает, ну вот как раз такой родитель, мамочка-мамочка. А я давала из своих архетипов то, что я могу, какие-то вещи, да ты сможешь, да получится, где-то могу, конечно, перегибать, есть такое, вот, но я очень эмоциональная, темпераментная женщина, во мне это есть, вот, но я как мама реализуюсь через свои сильные стороны. Потому что если я начну, как родитель, как вот эта мамочка, которая соплики протирает, реализовываться сидеть, не знаю, там медитировать на ребеночка, на своего, я же вся меня разорвет просто, потому что как-то что-то я делаю не так, да? И нужно так, как в согласии с вашей природой. И это были все архетипы про отношения были архетипы. Дальше у нас идут архетипы классные, сильные такие. И я думаю, наверное, завтра мы продолжим в это же время. Ну и, конечно же, мы принимаем заявки на участие в курсе «Девушка на миллион», где мы создадим личный персональный бренд вас, девушки на миллион. «Девушка на миллион» – это та девушка, которая себя любит, принимает, реализует, воплощает себя, транслирует себя в своем целостном образе той, какая она есть. И вот этот персональный бренд Имени вас самой мы создадим на курсе «Девушка на миллион». Из лично вашей психологии, из вашего психотипа. Про другие архетипы я вам расскажу. Расскажу про персональный бренд, про то, как мы это прописываем. Вы можете сейчас уже писать заявки на участие в курсе «Девушка на миллион». Стандартный пакет стоит 10 тысяч рублей, предоплата 5 тысяч. И мы вас добавляем в курс. И есть тариф все включено». Yeah. Wow. Это 30 тысяч рублей, и я вас веду за ручку. Я ваша личная подружка на этот месяц, и ваша личная наставница. И мы с вами будем просто на связи постоянно. И я буду прям вот все упражнения, все задания, все-все-все. Я буду вас вести за ручку. Я, мы будем вместе все это разбирать. Я буду объяснять лично вам, лично с вами буду составлять уже и как позиционировать, и УТП бренда вашего. Все, все, все, все мы это будем делать на курсе если по тарифу все включено по тарифу вип это 30 тысяч и стандарт это тысяч море информации и плюс еще информация по психологии типологии мужчин знакомством деньги подарки от мужчин ну, в общем вся эта тема остается тоже привет тем кто присоединился я сейчас сохраню эфир посмотрите его обязательно и если вы только присоединились и не в курсе, почему у меня вот такая вот масочка Это масочка то ли ангел, то ли дьявол называется И один из моих лидирующих архетипов – это маг или волшебник Вот я то ли ведьма, то ли волшебница, в общем, такая Но еще очень сильный архетип у меня правителя То, за что меня на многих женских тренингах прям прессовали Говорили, что я не такая неправильная а я потом поняла, что все это не так, все это фигня, ваши женские тренинги, на которых вам диктует, какой вам быть. Вам быть собой, А какой именно мы с вами будем вместе разбираться. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на оповещения о прямых эфирах, сторисах и постах, и можете писать мне прям в директы, под постами, под видео, какие темы вас интересуют, какие у вас есть вопросы, и я вам с удовольствием буду отвечать. Всех вас целую.